Всем привет! Действия человека. Человек будет возвращаться. Возвращаться к отношениям, возвращаться к своей работе, которой именно... Извините, у меня голос просто ужинный. Человек... давайте мужчина, да? Вы человек мужчина, Он раньше работал на работе, ему эта работа нравилась. Потом финансы стали не хватать, и человек решил, мужчина решил уволиться и устроиться на другую работу. На данной работе очень тяжело работать. Возможно, работа связана с физическими нагрузками, с очень тяжелыми. И мужчина думает возвращаться на ту прежнюю работу, на которой раньше работал. Также человек, ну давайте мужчина, мужчина решил возвращаться в свой круг общения. Общаться начать с теми друзьями, с которыми раньше общался. Также возвращаться к своим интересам, возвращаться к своему творчеству, который перестал проявлять, неважно в каких именно вот, творческих начинаний было, возможно, их даже несколько. Также мужчина решил возвращаться к знаниям, что-либо начинал изучать, потом, возможно, на что-то отвлекся, на работу, еще что-то времени не хватало и решил все-таки продолжить обучение, получать знания, и решил возвращаться именно к тем знаниям, которые вот хочется не, не просто знать, а вот именно научиться и понимать знания, и также знать много знаний, вообще вот учиться, всему учиться хочется. Всем пока!